Итак, дорогие друзья, приступаем к практике, когда вы выбрали доски. Есть несколько вариантов вставания сидя, либо стоя. Для начала я бы рекомендовал начинать седать, сидячие позиции. Для этого вам нужно поставить доски примерно на ширину плеч, аккуратно закрепить ноги. Обратите внимание, чтобы ваши стопы не стояли на краю досок во избежание травм. И после этого, когда вы поставили ровно на серединке ваши стопы, вы плавно поднимаетесь и встаете. Распределяя вес равномерно между ногами. Когда вы становитесь на досочке, Первые примерно 10 секунд вы будете ощущать резкую боль. Что с этим делать? Ваша задача расслабить полностью тело и начать дышать глубоко. Делаете вдох, выдох, расслабляетесь. Расслабляете образ промежности. Расслабляйте живот, расслабляйте грудную клетку, расслабляйте плечи, руки, расслабляйте шею и голову. Вторая часть практики. Вы визуализируете, что поднимаете энергию снизу со стоп. Это вот ваше болевое ощущение, на самом деле, это поток энергии. Вы визуализируете, что поднимаете эту энергию, как поток, как поток света, который начинает свое движение со стоп, поднимается к коленям, к бедрам, входит в промежность, наполняет живот. Грудную клетку, голову и выходит вверх через макушку в космос, как поток света. Можно представить, что вы как дельфин или кит вот, вдохнули энергию, пропустили ее и выдохнули. вдохнули и выдохнули. Несколько раз так подышав, мы приступаем ко второй к третьей части практики. мы наполняем все наши энергоцентры. мы представляем, что мы наполняем нашу промежность, первую чакру. Вдохнули, наполнили. Затем вторую, район пупка, вторая чакра Судхистана. Третью чакру. Манипура, солнечное сплетение. Четвертую анахату. Пятую Аджну. Пятую вишудху, прошу прощения. Шестую аджну. И далее мы делаем вдох и направляем поток вверх через сахасрару. Следующая часть практики, тоже которую можно попробовать, мы берем поток сверху. И выпускаем его через аджну. Снова делаем вдох, выпускаем через вишутку. Вдох. Анахата. Снова вдох. Манипура, Сватхистана и делаем вдох, берем поток из космоса и направляем в землю через стопы и промежность. Это такая базовая подготовительная практика, которую можно начать в начале для того, чтобы ознакомиться, во-первых, с ощущением собственной энергетики и для того, чтобы преодолеть болевой порог. Примерно через 5-10 минут, в зависимости от того, насколько вы уже опытный, скажем так, практик, болевые ощущения уходят, и появляется возможность работать уже с вниманием, работать с энергией, практиковать различные виды медитаций, э расширять свое состояние сознания, работать с психологическими травмами, э работать с запросами, работать с намерением, э переосмысливать э свой прошлый опыт, менять мировоззрение. Э все это становится возможным, потому что вы находитесь в специфическом состоянии сознания, где ваша психика становится как бы пластичной для изменений, для обновлений, потому что в основе всего нашего сопротивления, наших каких-то блоков жесткостей лежит так называемая картина мира, образ себя, зона комфорта. Став на доски, вы уже вышли из зоны комфорта, вы приобретаете особое состояние сознания, где появляется возможность перепрошивать программы и менять свое мировоззрение. Поэтому этот инструмент, он этим хорош, уникален, то, что быстро и качественно, ну, обладая, естественно, определенными знаниями и опытом, можно пересмотреть свою жизнь, расширить свое мировоззрение, получить классный, позитивный духовный опыт. На курсе доска садху я расскажу и покажу вам основные практики, основные упражнения, которые можно делать при помощи этих досочек. Мы поработаем и с энергией, мы поработаем со здоровьем, поработаем с вашими психологическими травмами, с блоками. Я расскажу, как работать с запросами, с намерениями. Ну и, конечно же, самое главное, вы научитесь медитировать, научитесь останавливать внутренний диалог. Возможно, даже многие из вас прикоснуться к различным сверхспособностям, таким как восприятие энергии, ощущение энергии, работа с чакрами, энергоканалами и многое другое. Курс подойдет для всех, и для новичков, и для тех, кто уже пробовал данную практику. Всех приглашаю.